Смысл бессмысленного, как эволюция теории эволюции, неизвестное о безвестном, как реальность несуществующего. Это сказка были о завтрашнем, вчерашнем дне. Это нечто новое под солнцем, не копая строить под землей, под крышей дома не моего. Луч художник и окно в небо. Здание наизнанку и поющая проволока, Чар, парне поэмие, узелок на память, языковая недостаточность, астрология на марше, лабиринт для погоды, дьявол на небе, леденящая память, роботы копируют прошлое, портрет по черепу. Наблюдательный... В просторах необъяснимого, Как перевернутый айсберг На берегах бесконечности. Старое бном, Трудная легкость, Колесо на колесиках, Того считать этим. Диск в разрезе, Единственным известным, тяжелое станет легким, напитываемых под водой. Стоянка без якоря, летит по заказу, жемчужные инструкции, магнитные страдания, безопасное. Глава вам, весь мир в вашем доме. Солнце под землей, дом на Алмазы не пахнут, и место готово.